и вот сын как-то сказал, отец, слушай, мы тут километра три, наверное, пришли уже, да? И ни разу ни словом не перекинулись. И Алиханов ответил, когда идут два человека и молчат, это признак, что идут два умных человека. Действительно, не стоит в этом мире болтать, обсуждать всякую ерунду. Говорят, лучший друг тот, с которым можно хорошо помолчать. Или вот в одном английском детективе, там крупный разведчик такой был, и он говорил так, человек не просто имеет право, он обязан хотя бы час в день побыть в одиночестве и помолчать. Там он садился в машину, гонял по лесным дорогам, там гулял. Ну, может с собакой можно выйти, да лучше одному куда-то там, где нет людей, где деревья, только поговорить с деревьями. Не в интернете сидеть, это не, не, не одиночество. А вот час в день побыть в одиночестве, свой чердак привести в порядок, в комнате наводим порядок, убираемся, все-таки. В голове тоже надо, хотя бы час в день это делать. Вот в педагогике, но вообще в практике, учебной деятельности, студенты, преподаватели. преподавателя... Ну, студенты часто вот преподавателя называют препод, да? ну, просто как сокращенное название, не обязательно что-то унизительное что-то. Хотя для меня препод, знаете, такой человек, который не станет никогда преподавателем, тем более педагогом. Ну, не будем о ней говорить, такие бывают люди профнепригодные. Хотя, к сожалению, они работают не там, где им надо бы работать. А вот другой градации, да, вот именно преподаватель и педагог, или учитель и педагог, это разные вещи. Вот в свое время эти учительские институты называли, не педагогические, а институт. институты. Учитель – это квалификация, и преподаватель – профессия. Ей можно научиться, можно не совершенствоваться. А вот педагог – это состояние души. Педагог в любую ситуацию старается использовать, чтобы поднять ученика на новую высоту. Ну, а если более серьезно говорить, да, то преподаватель он формирует э э э функциональный продукт деятельности – Функциональный продукт деятельности. То есть он грамотно проводит лекции, семинары, там принимает зачеты, умеет научить студентов. Сам он дошел или учился где-то методике, пытался совершенствовать, книги читал. Вот. А педагог формирует психологический продукт деятельности в виде новообразования в психике студента или у школьника. Новообразование не новой информации, не какие-то знания. Информация пролетает обычно насквозь, мало что закрепляется. А вот новообразование – удивление какое-то, мотивация, да? желание сильно прочитать, о чем говорил преподаватель или уже педагог. Вот тогда это уже психологический продукт деятельности. Надо этому учиться, стремиться к этому. Даже есть как бы, восточная или китайская фраза. Да? Хороший учитель объясняет, а великий учитель вдохновляет. Давайте будем вдохновлять друг друга. Был в свое время такой великий менеджер, американец итальянского происхождения, Илья Кокка. Он, собственно, работал в автомобильной промышленности, у заводов Форда и у Крайслера. Вот. И вот когда он с Фордом что-то поссорился, там, с Фордом младшим, ушел работать на Крайслер, ну вроде тоже там все получалось, все хорошо. И вот происходит такой нефтяной кризис. Большой рост цен на нефть, на бензин. Крайслеры, да, машины такие довольно тяжелые, дорогие, многое кушающие бензина. И вот как-то случилось, ну, Кризис у них тоже. Все, продажи падают, пришлось уволить многих рабочих, снизить зарплаты там, и так далее. И вот Лея Кок в этот момент, он такой жест символический сделал, театральный, он себе установил зарплату 1 доллар в год на этот период. Ну, он, конечно, миллионер, с долго не умер, но, знаете, так это было красиво сделано, да? что вот приходит рабочий, жалуется, допустим, или, там инженер, что совершенно нечем кормить семью, он сказал, ну, что могу делать, дорогой. Сам доллар получаю в год. Это нас любили приводить в учебных менеджмента, в лекциях. Вот ну, какие молодцы американские менеджеры. Вот Правда, забывает указать. Когда кризис кончился, и все восстановилось, все стало хорошо, и Кока выписала такую премию себе, что все скомпенсировал. Это временное неудобство. Ну, как говорят, знаете, да, что шутка, повторенная дважды, становится глупостью. Мятый пар. Это как сейчас в интернете или в квн -ах. Одно и то же повторяет шутку, и уже как бы не смешно. Это 2008 год уже был. Тоже кризис. Тоже, значит, рушится автомобильная промышленность американцев. И вот большая тройка автомобильной промышленности штатов на личных самолетах прилетели в Вашингтон, в Конгресс, обратиться за кредитами, там, за помощью. Журналисты об этом узнали. И кто-то возмутился. Ну, как так? Америка в кризисе, они на личных самолетах летают. И в нашей прессе было сказано потом, да? И самолеты были проданы. Они тоже, ребята, хотели, значит, как поступить как Якокко. Но у меня сразу вопрос возник, а какой же гад покупает самолеты, когда Америка в кризисе? Тут вот люди продают, можно сказать, последние личные самолеты, а кто-то их покупает. Так что не все там так чисто. Ну а шутки и кокки, они принадлежат ему, и повторять их это уже неинтересно. А вы знаете, почему во всех нормальных странах правостороннее автомобильное движение? Ну в Европе, в России, ну, в подобных странах, значит, да? Но, видимо, с древних времен было так, вот, времена были суровые, да. Вот едут навстречу два всадника, что у них на уме, как говорится, они не знают, и лучше так разъезжаться справа, чтобы щитом прикрываться и меч держать наготове, мало ли что, человек в голову придет. Вот так, собственно, ну, Франция, там Европа, в России примерно так и сформировалось. А вот в Англии, поскольку это морская держава, еще со времен управления кормовым веслом в британском флоте, вообще во флоте принято расходиться левыми бортами, слева. И с моря англичане принесли уже на свое движение, на улицах автомобильные движение. Ну и вот в британских колониях и в Японии левосторонние движения. Но Япония не было британской колонии, там у свои у них заморочки. Ну, самурай идет, да? У него меч катана, меч вакидзаши, и для него это живое существо, это священно. Если какой-нибудь простолюдин случайно коснется этого меча, это святое, он просто отрубал ему голову. И простые люди встречая самурая, шли слева, чтобы быть подальше от его мечей священных. Тоже так привыкли ходить. Ну, в Японии, поэтому левосторонние движения. Ну, правда, когда появились какие-то государства более серьезные, какие-то монархии устанавливали правосторонние движения, даже при Петре Первом, якобы, был указ такой в России установить, на него плевать хотели. А империатрица Елизавета у нас в России уже в 1752 году установила правостороннее движение, ну, просто вот законом. Потому что никакой же русский не любит быстрой езды по встречной полосе. И все-таки я видел такую фотографию, Казань, вот, нынешняя улица Кремлевская, на Спаскую башню управления, и там несколько извозчиков едут по левой стороне в сторону Спасской башни. И хоть какие законы принимай, и даже двойную сплошную, все равно хочется проехать по встречной. Россия. Знаете, мне кажется, что в недалеком будущем, и не я один это заметил и сказал, вот на заводах будущего, ближайшего будущего, роботизированные, автоматизированные заводы, там весь персонал будет состоять из человека и собаки. Задача человека будет кормить собаку, а задача собаки не разрешать человеку прикасаться к оборудованию. Оно и так само все работает. Ну, вроде бы шутка, но представьте себе, сейчас действительно вот, технологии современные будут развиваться, роботизация, там, э, нанотехнологии и так далее, действительно приведут к тому, что не так много людей должно быть занято в промышленном производстве. Может, не полная автоматизация, но все-таки все меньше становится, да? А куда деваться остальным? Даже сфера обслуг, она не бесконечна. И вот можно задуматься, это может быть главная проблема человечества. Вот представьте себе, вот наступил такой момент, ну не называйте это коммунизмом, ну, просто такая высокотехнологическая развитость цивилизации. Вот вы можете не работать ради куска хлеба. То есть у вас есть где жить, и даже приличное жилье, вы хорошо можете питаться, разнообразно, прочее. Но даже это само приходит, работать не надо. Вот чем вы тогда займетесь? Студенты часто отвечают: ну, займемся благотворительностью, будем помогать бедным. Так не будет бедных. Все будут жить так, как вы. Вот еда, пусть не совсем уж там роскошно, но вполне нормальная еда, жилье, развлечения и так далее. Чем вы еще займетесь, кроме как объедите весь мир, попробуйте все кухни мира? Ну, что вам еще нужно. Купите Мерседес, вертолет. И вот здесь вопрос, да? Может, вы живущий займете, стихи будете писать? научными теориями разрабатывать, заниматься. И вот, кажется, не у каждого есть такой ответ. Работать ради куска хлеба одна а у вас хлеб с икрой уже есть. А чем заняться для души? и Вот это главная проблема человечества. там вполне может быть серьезная такая вот, вот ситуация, через какое-то количество, там, ну, десятилетий хотя бы. И вот куда девать людей, чем их занять? То есть это уже самое главное, что сначала человека надо вырастить духовно, который бы знал, чем занять себя, а не сходил бы с ума от безделья, потому что работать не надо ради еды это вот интересно. Ну, тот мир, оппоненты наши что то пошли по пути. А просто человечество сократить. В Африке, само собой, вымирает болезнь, ликорат Эбола. В Европе наркомания, выжигание среднего класса. И пока у них, как, к сожалению, получается. Надо что-то думать уже и противостоять этому движению. Надо находить себе занятия в духовной сфере. Ну, не сказать давным-давно, в прошлом столетии, в начале 20 века, жил в Соединенных Штатах один человек, работал электриком, получал 18 долларов в неделю, достаточно немного. Вот, но каждый выходные он своей женой запирался в сарае, и они там что-то там пилили, строгали, сваривали, так, может, продолжалось там месяцами. Но однажды открылись ворота сарая, и он с женой выехал оттуда на такой тележке, повозке, назывался автомобиль, а человек этого звали Генри Форд, ну Генри Форд старший сейчас, потому что был еще и младший потом. Ну, он, собственно, сделал Америку автомобильной страной, миллиардер, собственно, человек, автомобильный король Америки, ну, много ему высказываний приписывает, интересных поступков. Скажем, начал платить там 5 долларов в час своим рабочим, вместо трех, как все капиталисты. Когда вы его упрекали, что, что ты деньпингуешь, как говорится, мы по три платим, а ты по пять, говорит, так кто же тогда будет покупать мои автомобили? И вот когда он стал уже богатым, знаменитым человеком, в этом молодой журналист, брал у него интервью, и он задал такой вопрос. Вот господин Форд, а что, если бы случилось так, что Господь даровал бы вам вторую жизнь? Вот чем вы тогда занимались? И он ответил, знаете, молодой человек, если бы Господь дал мне вторую жизнь, я бы не просил у него каких-то особых благ, мне все равно было бы, сколько я зарабатываю, кем я буду работать, но я поставил бы Богу одно условие, чтобы в той новой жизни я снова встретил свою жену. Вот это мое главное условие. Вот хорошо бы, чтобы каждый знак мог так сказать. До свидания.